Сука, жалко Саню, пиздец. Да мне кажется, <свистит> не весело Да нет, по-моему. Не <свистит> нет, это спа-бунгал. Так, блять. А -а -а Что-то какая-то хуйта Мне кажется, это наебало Яндекс забалял, Яндекс дебил. Это походу здесь мусора, ну, блядь, строили, блядь, капкан для долбоебов. Ч, а пойдем? Пошли похуй. Пошли. Е -бать, е -бать. Походу не наебалова. Повезло, повезло, повезло. А, мне Саня. Саня? Да, и бы ему, блядь, 18 нет, он маманю теперь ждет. Пришлось заплатить за него, нахуй, бухаловкой. Ты что, долбоб? Что? Ты что не сбежишь через забор? Ебать. Е -е -е, боже, У -у -у -у. Ебать! Свобода! В другую сторону бежать надо, блядь! Ты дара! А дай мою бутылку, ты нахуя забрал, бля? Ебать! Стой! Стой! Нет, блин! Нет! Ласса, забирай! <п buff> забирай! <п Aristotle> Нет! Забирай, блин! Пацаны! Пацаны, я короче, съебался! Сейчас в нормально один бухать могу! Блять, я нашел! <moisture> а ты тебе типа? прикол, смотри! смотри! Эй, ты дораслый! А че он не может сюда? А -а Ай, а, бля, я буду издавать как Абветов, с его волосами все. Давайте пока, бля, я пошел.